Привет, вы на Декатлон ТВ, меня зовут Алина, и сегодня мы, точнее я, покажу, как собраться на тренировку по верховой езде за половиной тысяч рублей. Верховой ездой я занимаюсь 10 лет, мое направление – конкур, то есть я прыгаю на лошади через препятствия. Препятствия я преодолеваю где-то высотой до 120 сантиметров и иногда участвую в соревнованиях. Начнем мы с обуви. Рассмотрим резиновые сапоги Фуганзы за 1199 рублей. К выдвигаются выдвигается больше всего требований. Это каблук 2 сантиметра и рифленая подошва. Для чего? Чтобы во время занятий у вас нога не проскользнула в стремя и в случае падения вы не застряли и не получили травмы. Еще одно требование к обуви – это высокое голенище. Оно нужно для того, чтобы ваша нога не натиралась о путлище. Небольшая справка. Путлище – это ремень, которому крепится стремя. Во время езды кожа на ноге может зажиматься между этим ремнем. Скажу я вам честно, это не очень приятно. Следующий элемент экипировки – это бриджи. Рассмотрим бриджи за 1199 рублей. Чем вообще бриджи для верховой езды отличаются от любых других штанов? Во-первых, они прочные. Во-вторых, у бридж для верховой езды есть специальные плотные вставки в области коленей. Это нужно для того, чтобы сцепление с седлом было гораздо лучше. А еще они эластичные и не будут сковывать ваши движения во время занятий. Дальше нам понадобится поло. Смотрите, какой она стильная и красивый. Поло, как и бриджи, не должно сковывать ваше движение во время занятий. Данная модель еще отличает высокое качество материала. После стирки оно не растянется и не потеряет цвет, проверено нашими пользователями. Зачастую занятия проходит на улице. Для таких случаев вам понадобится жилетка. Данная жилетка защитит вас от небольшого дождя, от ветра и не даст вам замерзнуть. У этой модели также есть два кармана, куда можно положить сахар для лошадки, и личные вещи, такие как телефон или ключи. А еще к этой жилетке не прилипает шерсть спорт, как и любой спорт, является травмоопасным, поэтому на тренировках не обойтись без шлема. Возьмем шлем Фуганза за 1499 рублей. Несмотря на его небольшую цену, данный шлем соответствует международным стандартам безопасности. Рассмотрим данную модель подробно. У шлема есть вентиляционное отверстие, чтобы вашей голове не было жарко. Также система из трех точек крепления обеспечит надежную фиксацию шлема на голове. Более того, вы сможете всегда регулировать шлем по размеру благодаря колесику сзади. Немаловажным элементом экипировки являются перчатки. Например, вот эти за 799 рублей. В этих перчатках по воде не натрут вам руки и не выскользнут. Мы подарим 5 пар этих перчаток нашим самым внимательным зрителям. На протяжении всего ролика мы спрятали 5 эмоджи, связанные с конным спортом. Условия конкурса просты. Найди эти эмоджи, напиши в комментариях время, когда они появились, и сделай репост этого видео ВКонтакте. Мы объявим результаты этого конкурса в следующем видео из рубрики SmartCost. Чтобы не пропустить эти видео, подпишись на наш канал и поставь колокольчик.